Ну что, друзья, поснимаю вам обзор номера. Номер у нас люкс с видом на море. Сразу заходишь в большая такая просторная комната и сразу упираешься взглядом в огромное огромное джакузи. Уже дети, вот Марк показал Яну, сейчас Ян залезет. Там не скользко? А Понятно, что Надо кнопки сейчас. есть Подиум, джакузи на подиуме Находится с подсветкой Я думаю, когда выключается это свет, есть. очень красиво А где свет, а ну где А ну-ка тут? Ну, Где-то там да. нет, папа, В общем, вечером красиво будет Смотреться папа. Папа. Сразу две кровати Марк и Ренак здесь будут спать картины, здесь много картин, натяжной потолок. Рядом с джакузи у нас выход на балкон, да, Открывается, да. и вид на морюшка, на набережную, на море. Марк, тут только холодно ножкам, поэтому аккуратно, кстати, вот этот балкон тоже наш. А вот сейчас мы пойдем вон в бассейн купаться. Видите, там плавают уже люди. Этот бассейн холодный, но он перетекает. Вот если видите, там бурлит джакузи. Теплая, 40 градусов температура воды. Ну а море бурлит. Море неспокойное. Мы не взяли. Опа, ну значит не надо, ладно. Так, ребята, зашли, пол холодный здесь. Позаходили быстро. Мама, да. мама, отдельно. А да. Это бафьер в виде дельфина. В виде -дельфина? дельфина? Я ну, даже вот не обратила здесь, внимания. Конечно. Ой, какой ты молодец, заметил, правда. Такой огромный дельфинчик. Да. Все, заходим, закрываем. Да. О, о, о, о, попрыгали. Рядом находится стол Со всякими разными вкусностями Снеки, но все это не входит в стоимость Это все отдельно, дополнительно Чипсы, резервативы Тик-так, снеки Орешки И Это кофе Кофемашина Это капсульная Пока поскладываем Водичка вот такой набор. Не знаю, что здесь. Что ты там зайка можешь стучишь? Давайте посмотрим, что в мини-баре. Не-не-не, Ян, мы тут ничего пока не берем. Мы сейчас разберемся все: Кока-Кола, соки, вино, пиво, конфеты, шампанское, мартини. О, тут даже есть и крепкие напитки. Нет, сынок, тебе... А, нет, ты что? Мы сейчас попушим, потом будем ам, -ам. Так, закрывай. Да, да, закрывай. Давай, давай. Изучили мы холодильник. Счет за холодильник будут выставлять в конце отъезда. Что у нас здесь? Меню. Или это меню... А, это о самом... Так, подождите, дайте разобраться. Угу. Да, все, можно попросить. Ну, я же сказала, здесь где-то паста, где-то шампунь. Надо разбираться. Не открывайте все подряд. Марк. Господи, вы можете здесь пока ничего не трогать? Я вас прошу, пожалуйста. Сережа, он уже Тик-Так открыл. Ты тик-так хочешь? Да. Так, меню. Это что есть здесь? Можно салон красоты сходить, прическу себе сделать, дельфины. Так, ладно. Все, Ребята занялись распаковкой вот этих наборов детских. Это именно детские наборы. Иди, неси ванную. Потом почитаем, что это такое. Ручку, Марк, ты только ничего не рисуй здесь, хорошо? Mm -hmm. На положишь куда-то возле джакузи какая-то пахучка. А, это это пена, смотрите, пена для джакузи, класс. Yeah. Ну да. Yeah. Для гарну спинирования, да? Отлично. М -м, пахнет, наверное, полотенечком. Хорошо. Справа от джакузи наше спальное место и спальное место Янечка Точно такой же манеж, как у нас. Все, чистая постелька, тоже вот такой детский набор. И еще, смотрите, как мило, тапочки. Яну тапочки, вот. Марк, Ренат в тапочках. Очень удобно. Здесь барная стойка. Да, кофе, чай, штопор, ложка, бокалы... Ну и информация про СПА-процедуры Фуринти в атмосферу роскишного, чего там? Да, роскишных СПА-церемоний, уникальных и здоровых процедур. Ладно, изучим это чуть позже. Так, вешалка, для того, чтобы можно было раздеться, повесить халатики, либо свои вещи. Кровать, тумбочка, фумигатор. Молодцы на всякий случай. Кстати, Марк, вот блокнот можешь порисовать. кстати, хотела рисовать, и ручка тут тоже есть. Держи. Спасибо. Открой Ренат ему, пожалуйста. Спасибо. Очень удобные светильники. Если захотели почитать, то каждому индивидуально еще можно поворачивать. Так, вот тут, наверное, включается. Ага. Давай, Выж нажимай, давай, выключай, молодец, пойдемте дальше, напротив, шкаф, шкаф, купе, сейф, здесь наши вещи, Я уже повесила. что-то так темно, в принципе, ничего необычного, а, вот что необычное, необычное. Вот такие вот шапочки для спа-процедур, для бани. Посмотрим, если будет время, воспользуемся еще и банькой. Губка для обуви. Закрываем. Да. Везде буклеты лежат, чтобы можно было ознакомиться и с меню, и с услугами, и с мероприятиями. Здесь очень много всего. Поэтому я отдельно пройдусь, немножко сама изучу, потом вам покажу. В общем, мы предварительно на сайте все изучали, созванивали, спрашивали. Очень-очень-очень много всяких развлечений, спа, экскурсии, представлений. В общем, заняться есть чем. Так, и расписание, и расписание программ. Но все это можно на сайте посмотреть. Пойдемте дальше. Пойдемте покажу. Так, сразу еще покажу вам еще один балкон Сейчас с шезлонгами. В принципе, если где-то уложить, можно, закутавшись в теплое одеяло, еще и полежать, посмотреть на море. Набережная здесь подсвечивается, поэтому, если не будет сильно холодно... Ой, как много чая, посмотрите. Угу. Смотрите, что я обнаружила. Он шампанское. Вот здесь 40 градусов вода нам сказали. Так, пойдемте. Мальчики, выходим. Спасибо. Я буду там снимать. Я... Слушайте, но джакузи да. мы точно будем набирать. Будем набирать джакузи. Будете да. тут купаться, да? да. Заходим. Да, да. Спасибо большое, очень понравилось. Это комплимент от отеля, да? Да. Прелесть. смотрите, нам шампанск. Отдыха. Благодарю вас, Благодарю, очень вас приятно. Вопросы, на спасибо спасибо большое, спасибо, М -м -м -м. спасибо. М -м -м. Вот так только что позвонили, смотрите, М -м. что нам занесли. Это шампанское брюд. М -м. Та, цукерки, М -м. В подарунок для М -м. вас. Завертайте из будека и час, саду, я-то, моя команда. Будем мы ради вам допомогти. С повагой. Т -т -т -т -т. В общем, приятно как. Смотрите. Вы конфетки хотели. Сейчас. Давайте, папа, дождемся. Хорошо. Шампанское, конечно, это лишнее, но приятно. Шампанское не пьем, но это прям очень приятно, ребят. Вот. А мы возвращаемся к туалету нашему. Так. Смотрите. Во-первых, кто-то стучит. Так, мне не дойдут снять. Сейчас кто-то еще стучит. О, папа! Ты ходила? Нас тут пришли поздравить. Папа чемодан. Это комплимент? Ты представляешь, да, заходит девочка с парнем и говорят, можно мы вам вручим комплимент, конфеты и шампанское. Представляешь? Да, уже не пьём. Приятно, приятно. Йоу! Я, я все никак, это, туалет не могу снять. Уже давай, начинаю в третий раз. Папу, ну, да, давай, Смотрите, какая красивая мебель. Вся такая обтекаемая, как капельки воды. Песюар. На минуточку Два халата, душевая Ну, в общем, все-все-все Полотенце, бумага Здесь набор косметики всякой разной Тут куча всяких коробочек Буду потом изучать Аж самое интересное, что это такое Давайте посмотрим, что это такое Для древних людей Которые не знают, что А, это, наверное, шапочка Да, скорее всего, так шапочка упакована Мыло, ну мыло дети открыли, пахнет очень, фен подсветка встроенная и кстати есть утюг постаралась быстро сделать вам обзор номера пока здесь все чисто, детская одежда не разбросана по всей территории по всем комнатам и пока вот Сережа ходил за чемоданами я вам все быстренько Показала. Атмосфера очень приятная, очень праздничная. Сейчас будем изучать, что здесь, куда можно сходить. Я думаю, что первым делом, куда мы пойдем, мы пойдем в бассейн. Табуретка для деток, чтобы удобно было утром умываться. И еще я здесь обнаружила весы. Кстати, я давно не свешивалась. Хочу попробовать. Так, где он включается? Работают ли Сережа, ну посмотри, о, а? работает всё. все. Все, все, все, все, все. Ну давайте смотрим. Боже мой, 52 два килограмма. А мне ну давай, Стенька, ну давай. А Кафельная плитка. Потом, потом. Ковролин потом везде лежит. М -м -м -м -м -м. Так, ребят, мы сейчас переоденемся. Ой -ой. Вы, Пожалуйста, конфет Опа! немного. Как-то по одной давай. конфете. Да, берем сейчас плавки, переодеваемся и, и Да, делать заплыв наш. Вот солнышко не хватает, если бы нам кто-то солнышко включил. Тиутюк, гладильная доска. И еще знаете, на что я обратила внимание? Вот у них много аксессуаров, которые в номере, вот, допустим, вот меню, потом вот табличка турбуваты. Они все прошиты таким курзамом. И. Прошита такими белыми нитками. Ну, в общем, когда дотрагиваешься, очень приятно. Но как-то так, знаете, так добротно выглядит. И еще в санузле урна тоже обшита, обтянута вот так кожзамом. И тоже прошита такими белыми нитками. Очень стильно смотрится. еще вот подставка для пульта. Тоже, смотрите, кожаная. А ну, курзам тоже с прошивкой такой белой. Вроде как такая деталь незначительная, а смотрится очень круто. Хотела вам показать еще набор халатов. Два халата наших висят в санузле, а здесь детские халатики на марка Рената. Но вот на Яна нет, я что-то не взяла особый халатик. Мы сейчас вот сразу здесь переоденемся в номере и пойдем плавать в бассейн полотенце все с дельфинами очень все так с любовью все продумано до деталей